Хорцева, можно ли на воду ставить для себя программу Красивая умная женщина? Наполняюсь? Нет, я стану красивой, я скоро буду красивой умной женщиной. И я скоро наполню энергией Вспомните первую ступень. Нельзя говорить Я красивая умная женщина. Так не работает.